Помощь. Ну что ж, в начале нового года мы продолжаем следить за основными тенденциями, которые складываются на рынке Форекс, на рынке фондовых активов и криптовалютных тоже. На рынке Форекс нас особенно интересует индекс доллара, а также пара доллар-иен. И в частности, по паре доллар-иена мы сейчас наблюдаем развитие того самого медвежьего ралли, которое, на мой взгляд, было крайне предсказуемо. И я неоднократно делал акцент на то, что после того, как Банк Японии скорректировал однозначно подход к контролю кривой доходности и пересмотрел допустимый, коридор для доходности национальных облигаций, и колебаний, японская валюта получила значительный триггер для роста против всех конкурентов, и доллара тоже. И за последние три недели, если ну, немножко округлить, конечно же, пара доллар-иена просела уже почти на тысячу пунктов. И даже при развитии такого мощного нисходящего тренда я по-прежнему... Уверен то, что эта пара сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. И мы его еще, друзья, можем использовать. Индекс американской валюты 103.38, конечно же, здесь не последовало того роста, который хотелось бы увидеть с учетом фундаментального фона, но еще рано ставит крест на американской валюте. Эта неделя насыщена на значимые фундаментальные события. Во-первых, завтра будут протоколы последнего заседания американского регулятора, и под конец недели выйдет отчет по американскому рынку труда Non-Farm Perls. Протоколы, само заседание, Non-Farm и отчет по инфляции – вот, Пожалуй, четыре столпа, на которых выстраивается вообще мнение о том, что происходит с американской экономикой, и события отчета, на основании которых можно спрогнозировать дальнейшие действия регулятора по изменению ключевой процентной ставки. Напомню, что протоколы, по сути, будут отражением и повторением того, что мы уже услышали от Федрезерва по итогам декабрьского. Заседание. Если, друзья, нужны дополнительные акценты на отдельные тезисы Джерома Паула, руководителя Федрезерва, то я повторю, что по его мнению и по мнению всего американского регулятора, разумеется, ключевая ставка в США еще не достигла ограничительного уровня, при котором она действительно могла бы оказывать серьезный охлаждающий эффект на на данные по инфляции. И с этим трудно поспорить, учитывая то, что ставка выросла да, серьезно с 1,5% до 4,5%, но инфляция остается Практически втрое выше, чем целевой ориентир американского регулятора. Поэтому по версии Паула, она должна расти дальше. Как вы помните, были обозначены даже конкретные цифры, планы, прогнозы того, что ее нужно повысить еще на 75 базисных пунктов, как минимум, до процента. Я думаю, что возможно, чисто теоретически, это реально сделать за два последующих заседания февраль-март. Поэтому все мои последние прогнозы, которые касались индекса доллара, они были сделаны с упором на то, что нам нужно подождать еще то, как покажет себя. Проявит себя индекс доллара в первом квартале 2023 года по итогам двух заседаний. И я рассчитываю на то, что все-таки повышение ключевой процентной ставки будет попутным ветром для индекса доллара и поможет ему вернуться, если не к показателям максимальным, которые мы видели в августе-сентябре, то оказаться поближе к отметке 110 пунктов, откуда этот инструмент можно будет напродать. Что касается релиза Non-Farm Perils, то ожидания в принципе неплохие – потенциально новых рабочих мест уровень безработицы 3.7, то есть то же значение, которое мы видели ранее. Но сейчас прогнозы очень быстро меняются, и я допускаю, что за сегодня-завтра они могут быть скорректированы. И также, друзья, не забывайте, что сейчас мы еще говорим о тонком, низколиквидном рынке, потому что полноценно на трейдеры на него вернутся только лишь на следующей неделе. Поэтому на низколиквидном рынке даже незначительных, отчетов может оказаться достаточно, чтобы спровоцировать резкую волатильность. А мы говорим с вами о протоколах и нон-фармах, которые являются самыми значимыми фундаментальными событиями. Поэтому пристегиваем ремни, это очень важно, нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Но в отношении индекса доллара я по-прежнему оптимист и считаю, что в ближайшей неделе или, скажем так, в рамках первого квартала мы увидим локальные максимумы. Золото котируется сейчас на отметке 3. 1840 долларов за тройскую унцию. И мы фактически в одном маленьком шаге от того, чтобы этот актив добрался до той цели, амбициозной, которую мы поставили еще в конце прошлого года. Это 1850 долларов за тройскую унцию. При таком росте, как сейчас, эта цель может быть сделана не в ближайшей торговой сессии, а фактически через несколько часов уже или даже раньше. Рост золота опирается на индекс рыночных настроений, расстановку силы ритейл-трейдеров большинства и меньшинства. Толпа, друзья, примерно 85 процента. трейдеров сейчас шортит этот актив, и, конечно же, рынок идет по пути наименьшего сопротивления против толпы. Я думаю, что эта тенденция сохранится какое-то время, и она сохранится до тех пор, пока не сработают стопы у большинство трейдеров, и, скорее всего, они расположены даже выше 1850 долларов за тройскую унцию. Еще один индикатор, который подчеркивает, почему золото нужно покупать, это отчет от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Количество спекулятивных позиций растет уже 12 неделю неделю подряд, сейчас общая совокупная позиция 136 тысяч контрактов, еще чуть-чуть. Прирост на 15 тысяч контрактов, что вполне реально за две недели. И мы увидим совокупный лонг, который наблюдали тогда, когда золото котировалось на отметке 1900 долларов за тройскую Поэтому есть куда расти. Ждем 1850 и надеюсь, то, что завтра у меня будет возможность всех вас, друзья, поздравить с выполненной задачей и достигнутым целевым ориентиром. Рынок криптовалют 16700. Я сторонник того, что биткоин дальше будет снижаться. Конечно же... Лагерь трейдеров сейчас делится на оптимистов и пессимистов. Оптимисты считают, что рынок криптовалют вот-вот уже развернется. Я сторонник другого лагеря трейдеров, которые полагают, что рынок криптовалют продолжит и дальше снижаться. Есть новые компании, как бы, которые подтверждают теорию срабатывания принципа домино. Это Мидос Investment, которые объявили о проблеме с оборотными средствами на 63 миллиона долларов. Это тоже компания криптовалютного сектора и тоже еще один отголосок раха биржи FTX. Сэм Бекман конечно же, предстанет перед судом, признает ну, в мошенничестве. Денег это, к сожалению, инвесторам не поможет. И сам факт банкротства биржи FTX это прецедент, который станет причиной усиления регуляторного контроля надзорного со стороны регуляторов. И сейчас Binance уже находится под давлением властей США, которые пытаются уличить эту компанию в мошеннических действиях. Нет никакого фундаментального фона, позитивного разумеется, на основании которого можно было бы сейчас рынок криптовалют, отдельные представители криптовалютного рынка выкупать. Думаю, что Минимумы новые уже последуют в ближайшее время, поэтому цель прежняя – это тест поддержки 15 тысяч за один биткоин. Доллар иена уже отметил то, что котировки 129.91, то есть ниже Наши долгосрочные цели 130 йен за доллар. Это еще не предел, тем более, что мы с вами ждем март-апрель, смены руководства, повышение ключевой процентной ставки впервые за 30 лет и дальнейшее развитие мощного укрепительного ралли для японской валюты. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.